Здравствуйте, меня зовут Тихенк Антон, я руководитель технической поддержки компании «Актив», со мной сегодня Алексей Дьяков, менеджер по работе с клиентами в направлении «Гардант». Собственно, мы сегодня собрались немножко поговорить про как про новые фичи наших продуктов, так и в целом про то, как себя чувствует рынок лицензирования и вообще софта в РФ сегодня. Вот. Собственно, я думаю, можно с этого и начать, с бизнеса. Спасибо, Антон. Друзья, здравствуйте. Собственно, давайте для начала, для тех, кто, возможно, к нам вновь присоединился, еще не знает о компании нашей, немного расскажем о направлении Гордант. То есть это единственный российский производитель программно аппаратных средств защиты и лицензирования программного обеспечения. Решение номер один, в принципе, то есть мы, ну так если не лукавить, монополистами являемся, да, то есть занимаем прямо львиную долю рынка. Наш, нашими продуктами защищены, защищено программное обеспечение там, практически по всему земному шару, то есть практически в любом, на любом континенте можно найти ПО, защищенное продуктами города. У нас полностью свое производство. Мы, как аппаратники, соответственно, в России, в, России, в Москве локализуем это. Но нужно понимать, что какие-то компоненты, естественно, импортные. Вот. С этим проблем нет. Я думаю, сейчас забегу маленько вперед и скажу, что, друзья, с комплектующими, с поставками вопросов нет. Рынок дает то, что нам нужно. Вот. И, собственно, риски мы любые диверсифицируем. То есть какие-то, если вопросы у кого-то будут то за рамками вебинара, с радостью отвечу, контакт там в конце будет. Вот. А, перейдем, собственно, к трендам по программному обеспечению, по лицензированию. А, и первое, что хочется отметить, это, ну, скажем так, вот гибридная защита. Это увеличение числа компаний, вендоров, которые для своей защиты, для защиты своего ПО применяют помимо аппаратных ключей, еще и программные. Собственно, по программным ключам, что хочу сказать, это ну, скажем, прекрасное решение для того, чтобы вы могли мгновенно доставить свой продукт клиенту как за рубежом, так и, допустим, ну, по России, если вам это необходимо сделать мгновенно. Вот. Но это нисколько не отменяет, скажем, того, что вы в каких-то случаях вынуждены использовать программные ключи. Есть такие клиенты, не знаю, та же оборонка, еще что-то, какие-то закрытые контуры, куда можно только аппаратные ключи поставлять. Но мы предоставляем вам гибкие возможности, вы можете использовать и программные, и аппаратные, собственно, ключи. Второй тренд – это увеличение доли новых моделей лицензирования в продажах. Под новыми подразумеваю, Подписную модель лицензирования по модулям либо плату за измеряемое потребление. То есть по классике, ну, самой популярной да, моделью раньше, считалась была вечная модель. То есть, когда мы раз получили оплату от клиента, полностью ему продукт отдали, скажем так, и забыли про него. Вот, но, наверное, в наших вот текущих условиях это неправильно. Рынок ПО развивается не стоит на месте, конкуренция возрастает и, собственно, необходимо за клиента бороться. Бороться можно разными способами, вот в частности, предлагая ему более какие-то выгодные условия. В частности, вот возьмем подписку, вы предлагаете за меньшую, скажем так, сумму более высокую ценность, то есть то, что клиенту прям необходимо, он может выбрать либо лицензирование по модулям. То есть, когда клиент выбирает именно те функции, по которыми он пользуется, вот хочет он этой кнопкой пользоваться, двумя кнопками, он платит только за них. За счет, собственно, лицензии, за счет подписной модели, собственно, вы что решаете для себя как вендер? клиенту постоянно предоставляете свежую версию программного обеспечения. То есть не так, что вы отдали раз, и он там уже без обновления, без всего, допустим, да, или вы вынуждены тянуть в техподдержке какие-то старые версии. Нет. То есть вы клиенту всегда новое ПО предоставляете уже, скажем, с исправленными багами, с какими-то улучшениями. И ваша техподдержка, собственно, от этого уже тоже выигрывает. То есть она не нагружена, собственно, старыми там, версиями по Legacy, и мне нужно тянуть за собой в плане того, что для непосредственно бизнеса очень выгодно это, поскольку позволяет стабилизировать денежный поток, какое-то прогнозирование финансовое вести клиентскую базу за счет минималь, ну, минимизации да, финансового порога входа, клиентскую базу тоже расширить. Собственно, как можно, как не прогадать с ценой, какую необходимо поставить за подписку, установить за подписку, либо за какой-то модуль, вот, как ее посчитать. С этим помогает сбор статистики об использовании ПО, то есть аналитика данных. За счет нее, собственно, вы можете понять, какими функциями клиент пользуется, что, что ему нужно, что востребовано, вы, выявить область потери дохода, каким образом чем он не пользуется банально то есть вот вы работаете над какой-то фичи да вы считаете ее классной, удобной, но по факту клиенты не пользуются и вроде как вынужден платить за нее за счет аналитики вы можете понять что вот он не тыкает в эту кнопку он и не умеет пользоваться и Собственно, можно тогда сходить к клиенту, не знаю, задать вопрос, понять, почему не так, что с этой функцией не так, да? Вообще, может, она не нужна, и тогда стоит бросить свои силы на что-то более выгодное, чем клиент конкретно готов пользоваться. Вот. За счет этого достигается баланс цена и ценность. Вот. То есть уменьшение продаваемой сущности за выгодные деньги – это обоюдовыгодное решение как для вендора, так и для клиента. За счет чего, собственно, решаются эти задачи? Наш, наша продукция, вот, она уже системный подход имеет. То есть не как раньше, но теперь уже Гардант — это целая экосистема. Мы предлагаем разные инструменты, разные кирпичики для построения вашей готовой системы. Поэтому первый пункт — это защита с помощью чего достигается? Это программные аппаратные ключи, это программное обеспечение, которое предоставляется вам, Protection Studio в частности, которое позволяет защитить код от реверс инжиниринга, чтобы его не разобрали, скажем так, да, не, не спирать или привязать к лицензии ваше программное обеспечение. Второй пункт про лицензирование подразумевает, что вы можете реализовать с помощью нашей системы, Разные схемы лицензирования. По временную. Количество запусков, запусков лицензирования по каким-то функциям, по конкретным. То есть это все на ваше усмотрение, все это ну, максимально удобно. А, также возможности онлайн и офлайн активации обновления ключей. То есть это касается как программных, так и аппаратных собственно, ключей. Дистрибьюция удобная, обновление лицензии там, через... Там, заводите обновление через полгода через год если хотите можете клиенту там каждый месяц подписку продавать как вам удобно автоматизация третий пункт автоматизация за счет интеграции со сторонними системами ERM, CRM ERP извините пожалуйста вот. это позволяет это полезная функция она позволяет автоматизировать процесс облегчить жизнь как отделу продаж, так собственно и pm там, не знаю, разработки это может быть полезно, когда у вас разделены разные э, роли у ваших участников разработки, там, да, вашей компании, когда вы за счет автоматизации облегчаете в принципе процесс жизненный цикл создания лицензий, продления лицензий. Я думаю, понимаете, да, что ситуация на рынке складывается такая, что сейчас много компаний иностранных покинуло нас, и тренд на импортозамещение, то есть именно спрос на отечественное ПО, он, ну, скажем, набирает обороты, будет расти спрос на, на отечественное ПО. Вам необходимо как-то будет справляться с этим наплывом клиентов. Собственно, наша система, она, во-первых, масштабируется достаточно хорошо. Вот, у вас не возникнет никаких проблем при большом количестве клиентов. У вас за счет автоматизации процесса отгрузки лицензии, за счет, допустим, интеграции со сторонними системами, все будет проходить максимально быстро, У вас ваши продажники будут довольны, скажем так. В принципе, наверное, все, что хотел сказать по бизнесовой части, вот, хочу передать слово своему коллеге Антону, он продолжит по технике, уже по нашим новинкам. Так, спасибо. Ну, от себя, наверное, небольшое спасибо за облегчение труда этих поддержки. Это ценная фича, я прям респект. Немножко еще залезу не в свою часть, по бизнесу, даже не совсем по бизнесу. Вот эта вся система, экосистема, на самом деле, она, скажем так, не принуждает вас к каким-то конкретным моделям ее использования. В целом, даже те, кто сейчас сидят на классических наших решениях, можно работать плюс-минус похожим образом. То есть нет никакой необходимости вот, внедрять, как сразу бросаться во все вот эти фичи, в эти удобные штуки. Но в целом, то есть можно просто, как и раньше, прошивать ключи, отдавать клиентам. Никто это не запрещает, естественно. Я думаю, что если попробовать начать смотреть в сторону именно бизнесовых улучшений продуктов, не только в защиту, не только в лицензирование, как там, по копиям и так далее, то, я думаю, то можно найти много чего интересного для собственного, уже, для собственного бизнеса, для собственных выгод. Вот, ну и к технике. Давайте пойдем. Где наша переключалка? Спасибо, Леша. Вот. А, релиз. Собственно, одна, вторая половина нашего События сегодняшнего, это уже именно релиз. Это, опять же, немножко забегать вперед, если уже э, утилиты и облачная версия Garden Station в актуальном состоянии, то есть э, уже сейчас можно скачать и попробовать, собственно, все э, перечисленное на слайде, на экране. И сверху у нас выделены именно те пункты, которые будем подробненько смотреть сегодня и что-то даже на, на, покажем на презентации. Вот. Но немножко хочется откатиться назад, освежить память и пройтись по пунктам, которые мы презентовали ранее. Мы о них рассказывали. Были отдельные вебинары, можно посмотреть на нашем канале. Но, опять же, чтобы не забывать, что к чему, это действительно большой релиз для нас. Это, он довольно долго собирался. И вот именно вот все, что сейчас на экране, уже представлено. Пойдем с второй половины списка: это усиление защиты, это перезаписываемая память, это перенос ключей, ну и пока Буквально по паре слов о каждой функции, чтобы помнить, держать в голове. Собственно, за счет чего мы усилили защиту? Это по сути вообще отправная точка всех наших изменений и модификаций технических. Да, опять же это все про ключ программный, про GARDANT-DL мы говорим. Сейчас мы фокусируемся в данном случае именно на этом продукте, на этой, на этой части нашего продукта. Вот, хотя, как мы уже неоднократно говорили, аппаратные программные ключи имеют очень большую степень взаимозаменяемости, и в целом переходить с одного на другой носитель не составляет проблем. Так вот, по поводу усиления защиты, это то, что мы видим сейчас на слайде, это, по сути, ну, это новый ключ, фактически. Это под капотом новый ключ, он логически разбит на, несколько, на три части, на три блока, это динамическая часть, это статическая и так называемые привязки. Самое интересное все-таки в левой части, это динамическое хранилище, которое нам позволило все, реализовать вот эти дополнительные фичи, ну и в целом преобразовать ключ. В частности, это наконец то в программный ключ можно спокойно писать и перезаписывать данные прямо на машине пользователя. То есть из вашего приложения через API можно что-то дописать в память, что-то перезаписать. Как правило, это ну, самый большой, самый очевидный кейс это кастомное лицензирование. Это когда по какой-то причине ваше приложение для вашего приложения нужно лицензировать по такой схеме, которая у нас еще не реализована. Такое бывает. Частные случаи довольно разные. Вот это в том числе помогает. Еще один из, наверное, таких простых примеров это персонализация, когда в каждый ключ помещаются в память какие-то данные клиента, например. И уже на, его, на компьютере клиента можно эти данные прочитать, посмотреть и даже поменять. Перенос ключа — это, пожалуй, самое заметное из, из функций, которые мы презентовали чуть ранее. Фактически что это такое? Это ну, переезд ключа с одного компьютера на другой, переезд программного ключа. Если аппаратный ключ всем, всем понятным способом перетыкается из одной машины в другую, то здесь мы раньше не имели такой возможности. Раньше ключ привязывался жестко к одной машине, теперь его можно взять перенести. В, нашем, в нашей концепции есть такое понятие, как онлайн-перенос. Это значит, что на машине, куда мы переносим, куда будет ключ переноситься, так называемый компьютер приемник, есть интернет, ну или, собственно, связь, в каком-то виде связь с сервером Station. Это наше понимание онлайн. А оффлайн вариант, по сути, то же самое, но на компьютер приемнике по какой-то причине нет связи с Gordon Station. И здесь у нас либо в клинице третья машина, который есть интернет, который может достучаться до сервера. Ну или это может быть тот же компьютер-источник, если у него такой, такое соединение с сервером Garden Station имеется. Бэкап, та самая история, это перенос самому себе, по сути. Базовый кейс, опять же, для бэкапа, это, наверное, обслуживание компьютера системным администратором, особенно когда надо все перестановить, все отформатировать, и тем более, когда нужно заменить аппарат, какие-то аппаратные компоненты, системный администратор теперь может просто вытащить этот ключик, как будто бы он его переносит на другую машину, и после того, как он сделает все, что надо с компьютером, вернуть его на этот, на этот сам компьютер этому самому пользователю, не потеряв при этом никакие данные, в том числе наработанные, в том числе э, то, что там записывалось в ячейке памяти и так далее. Это все, что было, собственно, по предыдущим функции ну на этом краткий обзор проделанной работы мы закончим и пойдем уже к тому что нового а, тому что вы еще не, не видели скажем так там то что мы еще не показывали а, это перенос а, открепление открепление сетевой лицензии сначала опять же что такое сетевая лицензия но ну, по классике фактически это ключ один который обслуживает несколько компьютеров ну, довольно привычно удобная фишка, на самом деле, для многих наших клиентов, когда тому же систему администратору не надо бегать по разным компьютерам, устанавливать эти ключи, контролировать, у кого как что работает, ничего ли не поменялось, опять же, в конфигурации компьютера, и вот эти все машины как-то обслуживать. Достаточно поставить специальную утилиту, менеджер лицензий, у нас это Guard Control Center, на ну, условный сервер, да? то есть в левой части мы показываем это у нас сервер, на самом деле это может быть виртуальная машина, это может быть э, ну, не особо-то, скажем так, супер мощный гест компьютер, вот. все зависит от объема к обращению к, этому, к этой машине, но, опять же, условно это сервер. Вот Есть некий сервер, есть менеджер лицензии, внутри на этом сервере ставится сетевой ключ, здесь у нас на слайде это Гордан DL сетевой программный ключ на 10 лицензий. Ну и, собственно, опять же, в классической схеме у нас есть компьютер клиента, который стучится на этот сервер, потому что сети, они соединены в одну сеть, все прекрасно, они с друг дружкой общаются. Сервер ему отдают одну лицензию, из сетевого пула вычитается эта лицензия, пока компьютер ее использует, ну и, соответственно, мы видим, что было 10, стало 9 лицензий, пока пользователь ее использует. В целом, действительно, схема простая, понятная и удобная, но может что-то пойти не так. Очень просто, очень просто. Может соединение с сервером отсутствовать. Это может быть технической проблемой. Ну, банально упала сеть. Или виртуальная сеть, опять же. Ну, нет почему-то сейчас доступ у нас до сервера, не можем достучаться. И даже в таком режиме, когда у нас нет этого соединения для обычности сетевой лицензии, даже компьютер, если уже пользователь начал работать с приложением, уже эту лицензию получил, а через какое-то время, прям скажем, довольно быстро, эта лицензия у него перестанет работать, и она вернется, становится в пол ключа. И пока вот этого сетевого соединения у нас не появится, как бы, извините, работы не будет. Опять же, из, наверное, самых банальных простых кейсов, мы ну, как ни странно, довольно часто нам его вспоминали, Опять же наши клиенты Это командировки Когда наши любимые пользователи Просто отправляются куда-то По работе Или не по работе Захлопывают свой ноутбук, кидают подмышку И мчат в аэропорт Возможно где-то в такси или уже в самолете Такой пользователь понимает, что он не может допустить Свою очень важную и нужную ему программу Которая вполне себе хорошо так работала в офисе допустим это может быть условный условно 1с чего делать а, ну, с обычности его лицензии уже ничего не делать а, так вот просто без какого-либо варианта достучаться до сервера не, не решится этот вопрос а, но можно сделать теперь можно сделать укрепленную так называемую укрепленную лицензию для опять же для сервера и для ключа это будет примерно то же самое что он отдал эту лицензию по сети он отдает кто-то забирает у него эту одну лицензию, он ее заведомо вычитает из пула, она из пула ключа вычитается, у нас остается на одну лицензию меньше, ну, по крайней мере, в этом примере. И далее эта лицензия переезжает и становится локально доступна на компьютере э, клиента, на компьютере пользователя. Ему не нужно уже ни в какой сервер и ему не, совершенно не нужно иметь какое-то соединение, он полностью владеет этой лицензией у себя вот на этом ноутбуке. С одним маленьким исключением. Э, ну, можно сказать, что это ему арендовали эту лицензию. Админ ему разрешил на какое-то время, заранее там оговоренное, предусмотренное, взять, попользоваться локально одну сетевую лицензию. Таким образом, он может даже, опять же, я думаю, будут вопросы, даже если он уехал, вот этот компьютер выехал из офиса и потерял соединение, ну, скажем, экстренно, да у админа всегда будет возможность переслать эту лицензию в виде файла. Соответственно, здесь нюанс, как я уже сказал, маленький, но важный. Когда истекает время вот этой аренды лицензии, происходит та же самая ситуация, как и ну, это освобождение лицензии. Лицензия возвращается в пул и дальше уже э, ну, пользователь не может ее использовать. Фактически, это наша гарантия того, что наш большой сетевой ключ не распилит на много маленьких локальных, по крайней мере, надолго. Ну, то есть мы админ сам конфигурирует вот, это, вот эти пределы времени и знает, что рано или поздно, там, через день, через два, через десять, в зависимости от порога, эта лицензия так или иначе вернется. Это, что касается именно это, открепления лицензий. И еще одна, прям, скажем, долгожданная, прям очень долгожданная, по крайней мере, по обращениям к поддержку функция, именно для gardan так называемые пробные версии, пробные ключи, ну или для ключи для реального ПО. Все очень просто. Сейчас можно, ну, то есть, ни для кого не секрет, что есть простая схема, Дать попробовать своему пользователю софт бесплатно, ну, как-то привлечь его, показать, попытаться продемонстрировать ценность этого софта, просто дав попробовать на какое-то количество дней все возможные функции этого, этого приложения, ну или не все возможные, это как уже настроить. Вот, вместо того, чтобы продавать за ну, да, довольно порой ощутимые суммы одну лицензию, например, или лицензию нескольких рабочих мест. 90 дней здесь не случайно, это максимальный порог, на который можно, который позволяется для создания кардан-дель, триал, назовем его так. Но в рамках вот этих 90 дней можно понижать, естественно, этот предел и настраивать как угодно. 10, 15, 20, чего, чего захотите. Это отдельный ключ, это, ну, можно сказать, отдельный наш продукт. Ну и, соответственно, отдельно он... Поставляются по необходимости кому-то надо ну и я думаю пора уже посмотреть живье, живую что у нас там есть вот по классике у меня есть пара виртуальных машин которые видно уснули так да. уже немножко подготовленные это мой личный кабинет это облачная версия garden station чуть-чуть опять же отклоню в сторону Владельцам э, отчуждаемых версий, э, если вот эти все функции хочется посмотреть, попробовать и вообще они нужны, э, надо нам на почту откинуть запрос на обновление, и мы пришлем э, новую сборочку уже именно самого сервера лицензирования. Так, дальше э, к демонстрации. Собственно, первое, что нам нужно сделать, это подготовить продукт. Те продукты, которые вы создавали ранее, если кто-то из вас работает в облаке, очевидно, таких немало, сходу они не смогут вам разрешить вот этими всеми функциями воспользоваться. И нужно либо делать новый продукт, либо создавать модификацию. Я решил пойти, прост, не то что простым путем, более очевидным, сделать новый продукт. Например, это будет... Photoshop. здесь э, способ лицензирования актуально прямо сразу программный выбрать и ну собственно, нам надо каких-то компонентов закинуть допустим вот у меня есть три компонента далее соответственно открепление это фишка сетевых лицензии, соответственно, нам нужно схему лицензирования с распределением по сети активировать. И очень важно не забыть включить вот эту галочку, что мы разрешаем, мы действительно разрешаем из вот этого компонента забирать для локального использования сетевые лицензии. Допустим, мы еще разрешим вот этот, ну а этот не будем разрешать. Да, здесь я всем компонентам э, включаю разрешение на работу в виртуальной среде по понятной причине. Ну и в общем-то все настройки сделаны. То же самое, еще раз, можно э, тот же самый путь можно просто пройти через модификацию продукта, то есть да, нажать Модифицировать для существующих продукта и прокликать все эти галочки. Так, теперь нам нужно, в общем-то, отгрузить этот ключик через стандартный наш заказ. Проверим на всякий случай, все ли у нас включено. Да, работать в виртуальной среде. Откреплять нельзя. Работать можно. И можно. А дальше. Дальше нам нужно пойти совсем на другую машину. Да, э, кстати говоря, в списке наших изменений заявлялись новые утилиты. Одна из них, довольно важная. Э, вот она. Это утилита. Ну, мастер-лицензии, так называемый. Собственно, это первое, наверное, что встречает пользователя Гордон ДЛ при попытке ну, установить ключ эта штука позволяет его собственно активировать естественно это можно делать не только так естественно можно это делать и через через API так а, собственно вот он наш мастер это обновленный утилит Дальше проходим уже не такую сложную процедуру. Собственно, мы просто активировали ключ, в общем-то, и все на этом компьютере. Это, как вы видите, все компоненты сетевые, и фактически у меня даже есть приложение, уже это опять же, я переключаюсь между виртуалками, прошу прощения, если быстро. Сейчас я на виртуальной машине, где нет никакого ключа. Опять же, не здесь, не, не в мастере мы видим, что никакого ключа нет. И э, фактически запу э, запуститься сейчас это приложение может только в одном случае, да? получив по сети э, лицензию э, с какого-то другого компьютера. В данном случае это вот этот другой компьютер. Вот, собственно, мы видим, что по сети кто-то забрал у нас одну лицензию э, от редактора. Все прекрасно, все хорошо. До тех пор, пока э, эти компьютеры связаны. Давайте закроем приложение. Э, закрыли приложение, лицензия вернулась в пул. Что делать? Соответственно, когда нам нужно э, отключиться от сети и куда-то уехать. Самый простой вариант и самый, опять же, базовый — да, это прямо в сети. На компьютере, куда мы хотим отдать локально, попользоваться ключик, лицензию, установить тот же сам, ту же самую утилиту Гордан Control Center, она тоже сильно, на самом деле, изменилась функционально. Но вся ее вот эта мощная новая функциональность по, то, в том или ином виде связана именно с, с одной простой задачей э, передать клиенту попользоваться лицензией. Ну, я, допустим, хочу взять тот же редактор, потому что у меня есть приложение к нему привязаны. А, вот сейчас мы идем по самому простому пути, когда клиент просто зашел в свой гардан контрол-центр, увидел, что есть какой-то ключ. Для этого ключа доступно открепление. Можно забрать себе что-то локально. Вот это вот облачко нам сообщает о такой что на возможности. Прокликал здесь галочками то, что ему нужно. Да, можно, опять же, обратите внимание, можно не весь ключ, не все забирать, а по отдельным компонентам. Открепление недоступно. В данном случае мы, это нам говорит о том, что мы, когда создавали этот продукт, когда Создавали лицензию в виде вот этого Гордонгеля. Вот для этого компонента 301 мы не разрешили как откреп, какое-то открепление. То есть мы вы у себя в системе лицензирования, тут вот те маленькие фишки, о которых которые в целом могут влиять на бизнес, делайте вот настройки лицензий. В том числе разрешайте, не, не разрешаете откреплять лицензии. Дальше мы видим, что у нас в настройках. У нас разрешено максимум на 30 дней эту лицензию забирать. Ну и мы хотим забрать, ну скажем, на 3 дня. Да, соответственно, это будет 14 число, когда э, лицензия перестанет работать. Мы ну, давайте заберем. А вот у нас появилась абсолютно локальный ключ. Совершенно полностью функциональный. С одним компонентом который мы себе забрали, попользоваться. Ну и давайте подсоединим от нашей сети этот компьютер. Да. Чтобы точно понимать, что мы не... Теперь уже никак с нашим сервером не соединены. На виртуалках чуть-чуть долго рефрешится вот эта страница. Ну и по-хорошему, если все, все правильно, приложение, которое привязано к этому ключу, должно как бы работать. Не должно у нас не быть проблем. Ну, в общем-то, так и есть. Да. Здесь же мы видим, что никто, нет никаких сессий, никто не подключался, ничего не забирал. Но при этом ресурс, как видите, уменьшился. То есть э, теперь уже люди, которые находятся в одной сети с этим сервером, не смогут получить больше, чем 9 лицензий под, там, или 9 подключений. Э, но при этом мы видим, что активных сессий нет, никто с этим ключом не работает. Собственно, ну, наверное, вот это вся э, суть открепления. Вот мы видим, что у нас это, этот ключ проработает 2 дня. Совершенно спокойно, мы эти два дня можем ни о чем не париться и э, использовать эту лицензию. Какой еще, э, Что касается э, реальных ключей, здесь в целом-то все э, про, гораздо проще. Э, за одним, опять же, моментом. Я уже говорил, что вот эти все фишки и функции надо включать при создании продуктов или при модификации продуктов. То есть вот сейчас продукт Photoshop мы не можем отгрузить, как, как пробный, вот у меня есть другие продукты, я, я отгружал как пробный. Но если мы возьмем и попробуем сделать, скажем, вот так, да, мы его добавили заказ, и вот эта штука. Нам сообщат, что не поддерживается такой тип лицензии, ну, собственно, нам надо что-то с этим делать. Делается это все очень просто, через модификацию, ну, по крайней мере для существующего продукта это можно делать через модификацию. И, ну, в общем-то, одной галочкой. То есть мы включаем возможность, возможность генерации пробных лицензий. Это не значит, что продукт априори только для них предназначен. Это значит, что на стадии заказа мы можем выбрать и эту модель лицензирования. Собственно, вот такая вот история. Здесь стандартные настройки для программной лицензии, количество серийников, которые мы хотим выписать, количество активаций каждого номера. Появилась одна новая фича, так называемая «без ограничений». Это значит, что такой вот пробный ключ без ограничений будет можно раздавать кому угодно сколько угодно раз, пока позволяет баланс. Как я говорил, это самостоятельный продукт, и, и у него есть свой продукт, свой баланс. То есть сейчас вот эти 998 пробных лицензий. В принципе могут быть сожраны через один ключ, потому что он никак не лимитирован по количеству активаций. Вот. Мы это для, опять же, для большей гибкости, для решения разных кейсов. Кому-то нужны э, пробные ключи персонализированные под каждого конкретного клиента. Кому-то хочется выкинуть этот серийник на сайт или вообще в дистрибутив и, ну, в общем-то, ни о чем больше не думать, кроме баланса. Тут увы. Так, я думаю, что с демонстрацией, наверное, все, и, наверное, у нас есть какие-то вопросы. Так, еще раз здрасте, снова я. У меня есть вопросы, Количество, я, правда, не, не вижу здесь имен, поэтому ориентируемся по самим вопросам. Первый вопрос, если ключ привязан к виртуальной машине, то как он защищен от клонирования этой машины? Знаете, можно на этот вопрос ответить 100, 100, 500 пятьсотый раз, что он защищен, но, к сожалению, не на сто процентов. Ни один программный ключ, как мне известно, не защищен прямо на сто есть, процентов. Есть механизмы, которые пытаются отслеживать копирование виртуальных машин, но есть, но есть и методы так называемого переноса, когда это уже становится затруднительно. И тут риски есть как, от, как при копировании виртуальных машин, так и ну, при других методах бэкопирования, скажем так, файловых систем. Еще раз, ни один программный ключ на сегодняшний день из известных на 100% от такого не защищает. Единственная, наверное, ремарка, опять же, вброс, я его делал чуть раньше, Одна из функций, которая также скоро будет, это, но скажем так, возможность отслеживать дубликаты ключей в одной сети. Это будет реализовано на уровне опять же, утилита Gardan Control-Center. То есть, если один контрол-центр видит, что в сети стоит ключ, такой же, как у него вот, в распоряжении то они между собой договорятся и, собственно, прекратят работу этого, ну, вот этого, вот клона. Не сейчас, но скоро будет. Так, следующий вопрос: открепленные лицензии аналогично временному ключу? Ну в каком-то смысле, да. На каком смысле аналогично временному ключу там также? Опять же, я говорил, что модификации, то, что мы сделали, усилили в Guardian Deal, это в частности вот все для дала возможности вот это все запилить все эти функции. Потому что отслеживание и времени стало гораздо строже, и вот эти переносы, попытки переноса ключей стали строже. Опять же, немножко откатываясь к вопросу о виртуалках, всегда есть опция, которая, наверное, это то, что работает хорошо, и точно, это опция запрета активации на виртуалках. Тут уж это давно известная штука. Можно полностью запретить, и тогда вообще ни на какие виртуалки этот ключ не попадет. Не всем подходит, я знаю, но часть кейсов тоже решает. Ну, соответственно, опять же, усиление защиты, все, что мы делали вот эти все месяцы, к тому и шло, чтобы лучше отслеживать все попытки как-то хакнуть ключ, хитро или даже не очень хитро. Соответственно, тут тоже тикает время похожим образом со временным ключом. Так, «В случае выхода из строя компьютера сгорел. Что происходит с программным ключом? Можно ли его установить? Если прям заранее ничего не было сделано, ну, я не знаю, пока он дымился, никто ключ не, не перенес на другую машину или хотя бы просто не, вы, не выгрузил файлик, то путь другой, можно этот ключ реанимировать через систему лицензирования, то есть просто пользователю добавить возможность активировать эту лицензию на другом компьютере это да это скажем так бьет по вашему балансу в разных опять же моделях закупок ключей это может кого-то тревожит кого-то нет это уже такая бизнесовая история Я не знаю, забегать не забегать то есть не всегда можно приобретать ключи поштучно есть варианты так называемыми подписками если интересно, что это такое Спрашивайте, Алексей нам поможет Разобраться Поэтому если ключ сгорел Прям совсем ничего не предприняли ну Можно дать дополнительную активацию Опять же Кто-то может сказать, что хитрый пользователь Мог перенести заранее этот ключ на другую машину И сказать, что ну, собственно, компьютер испортился Это одна из причин, почему мы привязали Процесс переноса ключа Именно переноса Кабра... Вот, к обращению к серверу. Да, это, с одной стороны, всегда говорит о том, что где-то как-то нам надо найти машину, которая, есть, которая может до Гордан Station достучаться на стороне клиента, естественно. Хотя вендор тоже может взять на себя эту функцию техподдержку, если это там, допустимо для вас, и, скажем так, выступать вот этим транспортом до да, сервера для клиента то есть отсылать его файлики на свой же сервер-стейшн и возвращать ему уже ключ, готовый к активации на другой машине, к, ну, ну, к переносу. В других случаях это все-таки, вот, по сути, дать новый ключ. Так, подскажите, пожалуйста, под Duster Linux есть Toolkit. Toolkit — это, наверное, имеется в виду вот эти утилиты. Все, что мы сегодня показывали и демонстрировали, да, есть и Центр и активатор. И, естественно, от каждой этой утилиты есть отдельная API, которую можно встраивать к себе. Ну, в частности, для GuardOnControlCenter это REST, чтобы взаимодействовать с этим сервисом. Для активации можно полностью ну, там, на C, на C++, точка нет встроить к себе процесс активации без вообще нашего вот этого интерфейса, без э, наших окошек. Э -э, чего пока нету, наверное, под Linux у нас в полном объеме, э, это утилиты э, автоматической защиты, но э, если приложение э, .NET, .NET Core, то э, в, под Windows можно такие приложения защищать, и они будут работать в Linux. Э -э, опять же, это один из пунктиков нашего развития соответственно линуксовый протектор, проще говоря. Так, добрый день по аппаратным ключам возможен ли проброс ключа? Вопрос длинный, я буду по, по частям отвечать. Да, возможен. Соответственно, либо это на стороне виртуалки реализуется. Та, та же ВМВ вообще, не знаю, последние несколько лет я что-то не припомню, чтобы приходили вопросы о больших проблемах. То есть либо средствами проброса USB устройств виртуалки это делается, либо есть все, знаю, все еще есть программные, аппаратные решения, которые позволяют взять USB девайс с одного хоста и закинуть его как бы на другой. Так, сейчас многие пользователи используют виртуальные сервера в дата-центрах, у которых нет. А, ну это все к одному, нет usb да, Это, это точно. Мы используем Гордал Стелс 2, нет 2, в каких версиях ключей, это вообще возможно. Это не зависит. Это Павел нам спрашивает. Спасибо, Павел, за вопрос. Это не зависит от модели ключа. Сам ключ никак на это, в общем-то, не влияет. Это зависит, по сути, от виртуалки и от того средства проброса, которое используете. Так, добрый день. Ссылку на запись вебинара вышлите участникам. Нет, мы просто выкладываем все записи на нашем YouTube-канале. Вот. Там и предыдущие вебинары тоже есть. Ну, если кому-то потребуется, я думаю, можно сделать отдельную ссылку. Гардан Protection Studio есть улучшение в работе автоматической защиты. Смотря что вам нужно. Улучшение там всегда есть. Хотелось бы больше конкретики, наверное. Так, Добрый день. Используем SDK 7, Гордан Sign и GARDAN SP. Как вы оцените необходимость переехать на Гордан Стейшн или Гордан ДЛ и насколько болезненным будет такой переезд, будет э, ли дальше поддерживать Гордан ТСП и личный кабинет? Э, вопрос, наверное, с самого рождения Гордан Стейшн уже классический. Э, как такового э, развития новых функций для Гордан ТСП э, не планируется. Это действительно продукт архитектурно уже не совсем свежий, его обновлять достаточно проблематично. Собственно, одна из, ну скажем так, было таких два, две глобальные боли, которые привели в том числе к рождению Garden D или Station. Первая это архитектура программных ключей на Garden TSP. Там этот ключ строился как максимально близкий аналог аппаратного ключа. И работа с этим ключом, вот, выстраивается э, логика работы так же, как с аппаратным ключом. Это потянуло за собой много всяких нюансов. Ну и, соответственно, ядро самого сервера тоже уже э, ну, так, не стремится к развитию без больших доработок. Поэтому ну, это, это только один из моментов. Второй, наверное, более жирный момент – это слабая функциональность. Все то, что мы обсуждаем, по сути, реализовать для GARDEN-TSP технически невозможно, ну, без полной переделки. Что мы, в общем-то, и сделали, и начали делать, создавая Station GARDEN-DL, ну, пришли к простому пониманию, что технически они не будут совместимы, ну, невозможно. Так и, ну, собственно, Поэтому появилась отдельная линейка продуктов, более современных, более функциональных. Никто, забегая опять же, ну, не тоже вперед, а вот отвечаем на вторую часть вопроса. Никто не планирует сейчас взять и выкинуть на помойку СДК, отрубить гордан СП. Таких планов нету. Абсолютно в ближайшее время не, не план, ну, ничего такого не запланировано. Будет ли трудным переезд, смотря как вы интегрировались с SDK, смотря что за приложение. Например, если взять вот прям самый-самый-самый простейший случай, когда есть приложение, это приложение накрыто нашим протектором, э ничего лишнего ни, больше не сделано, просто в протекторе был, было выставлено овцезащита и сказано, что про программа работает с ключом SIGN и SP. В этом случае э переезд на Garden Station, на Garden DL и на те же самые Garden SIGN, аппаратные ключи у нас как раз-таки, наверное, Единственное вот это звено, не, ну, не то чтобы обратной совместимость, которая работает и тут, и там. И с Garden Station, с с Garden TSDK, программные, аппаратные ключи, работают каждый по, ну, по своей логике. Соответственно, если только автозащита, ничего сверху не делали сами, не наворачивали, ну, я думаю, это займет от дня до недели, в зависимости от вашего цикла тестирования и самого приложения. То есть вы просто делаете то же самое. Вы берете свои скомпилированные файлы, подсовываете их к другой утилите, она называется Protection Studio, ну и по сути все то же самое. Говорите, как защитить и к каким ключам привязать. Даже там более, скажем так, сказать, менее сложная схема. Вы просто привязываетесь к конкретному продукту, к конкретной фичи, конкретному компоненту. И приложение будет работать вне зависимости от, ну, можно так сделать, Приложение будет работать не в зависимости от того, какой у вас ключ, а просто в зависимости от того, какой внутри ключа продукт. И без разницы, программный он, аппаратный, не имеет значения. То есть, сам процесс защиты проще, быстрее и, быстрее, и легче. Взаимозаменяемость ну, вот вот, программных, аппаратных ключей внутри стечной, я уже говорил, она, ну, она прям на уровне ядра системы заложена. С этим нет проблем. Ну, если у вас там сложные всякие схемы привязок, то надо смотреть. Может быть не очень сложно, может быть очень сложно, может быть даже, ну нет, невозможного ничего нет в этом смысле. Так, расскажите, пожалуйста, про лицензирование по Астралину, что нужно, какие действия нужно, ну, нужно как-то зайти на Гардон Station, нужно приобрести, приобрести ключи, нужно интегрировать в приложение, если это например, так называемое нативное приложение на C, допустим, C++, туда на данный момент только интеграция нашего API для проверок лицензий. в принципе, все. То есть вам нужна система лицензирования, ключи и строить в свое приложение проверки этой, этих лицензий. Если это Netcore приложение, то там, там проще, там также можно через автозащиту прогнать приложение будет работать под Linux. Так, подсказать, когда планируется релиз Гордан Station для Linux? В ближайшее время. Ну, я бы наверное, назвал ближайший там квартал. Добрый день. Если ли возможность строить активацию лицензии в наше приложение без использования интеллекта? Да, конечно. Берете API встраиваете свое приложение. Никаких наших приложений у вас не светится. В этом смысле, ну, наверное, новый для нашей страны кейс. Когда, скажем так, если, когда, если есть поставки ваших, вашего софта за рубеж, может быть гораздо удобнее и спокойнее для вас, Использовать именно отчуждаемый Garden Station, который вы разворачиваете и хостите где-то у себя, возможно даже не на территории РФ, и всех своих клиентов гоняете для активации вот этих программных ключей через этот сервер, чтобы не вызывать лишних вопросов. Такие, такие запросы нам приходили. Это вот для, так, для этого программные ключи Garden Station отчуждаемый прям отлично подходит, на мой взгляд. Собственно, как и аппаратные ключи и отчуждаемый Garden Station, Так. Э, да, про вопрос? Возможность строить актив, активацию лицензии в наше приложение. Еще раз, да, можно. Так, можно ли увеличить период реального использования DL выше 90 дней? На данный момент нет. Это на уровне системы, системы лицензирования ограничений заложено. Если чуть подробнее. Например, на почту расскажите, зачем вам это нужно. Ну, просто хоть, хочется понимать, какой кейс и насколько он важный. При анализе текущих потребностей мы не, не, не выявили каких-то там явных кейсов, которые нужны более чем на 90 дней. Так. Про виртуальные машины достаточно просто детектировать виртуалку и запрещать разворачивать на ней ключ. Ну, вообще очень просто. Одной галочкой в системе лицензирования это делается. Есть, запретить работу на виртуальных машинах. Я усердно прокликнул при создании продукта вот эту галочку, чтобы как раз-таки включить, разрешить работу в виртуалках, иначе я не смогу вам ничего продемонстрировать на своем VMware. По дефолту, кстати, эта опция отключена при создании нового продукта. Поэтому это как раз не проблема. Запретить работу на виртуалках полностью, это не проблема. Почему вы не сделать привязку по FQDN для виртуалок? Да не почему сделаем. В общем-то. Прям нарывайтесь на анонс опять. Можно ли сделать доступ к аппаратному ключу через интернет по IP-адресу? В теории, да. И Насколько я знаю, даже чаю некоторые наши клиенты это делали. Единственное, что не буду скажем так утверждать точно, это было ли просто IP-адрес внешний, это было ли какая-то частная там, виртуальная сеть построена. Но вот прям нет какого-то строгого запрета на такой кейс использования. Как получить новую чуждомую версию Garden Station. Видимо, очень просто написать нам на адрес техподдержки, просто проидентифицировать себя, сказать, что вот у нас есть такая-то версия, дайте, пожалуйста, новую. Так, подскажите, какие есть отличия по функционалу по сравнению с sentinel Hust? что у вас есть нового или чего не хватает? Узнать их вопрос звучит просто, но на самом деле, для меня он очень сложный. Вот мне надо, и не только мне, наверное, коллегам вот, прям взять и поговорить с вами, чтобы понять, а что вам нужно. И тогда можно э, станет понятно, чего у нас есть, чего не хватает. Вот. На данный момент я бы сказал, что по сравнению с Sentinel Husk у нас хватает все. Так, планируем переход на использование ваших ключей, если на вашем портале обучающие видео уроки с нуля по работе с продуктами. Э -э вот прям таковых обучающих видео. Нет, есть портал документации, есть я и мои коллеги из техподдержки, ну и есть удобный, как нам кажется, и понятный интерфейс Garden Station, интуитивно понятный. Ну, вебинары как, <смех> в каком-то виде, мы с демонстрациями, можно посмотреть, на, не, на часть вопросов это отвечает. Но вообще техподдержка, мы, мы все здесь, мы работаем доступны в рабочее время. Так, есть примеры, использования API в Delphi, конечно, можно даже не, не сомневаться. Поддерживается ли автозащита для .NET Framework или, точь, или только .NET и Framework и .NET стандарты и Core поддерживается? Если защита от изменения времени при использовании реальных ключей? Да, естественно. Не хочется возвращаться к вот этому долгому распинанию про новый ключ. Но еще раз, защита от перевода ключей, во-первых, она всегда была, даже в Гордан ТСП в этом плане она всегда была но здесь это все стало гораздо гораздо надежнее с точки зрения перевода ключей ну как надежный дополнительные механизмы контроля мы туда собственно добавили Предполагаем, что добавить добавит еще надежность так. Я так понимаю, это все, все у нас вопросы на сегодня. А, так. так коллеги говорят, что ничего подобного. Окей, okay, какой... Так, использование self-hosted версии Garden Station, Операционная системы 2012, сервер Windows 8 и выше, Debian Linux 8 и выше, Ubuntu Linux 14 и выше, поддержка версии X8.6.4. Это комментарий к какому-то из предыдущих вопросов? Так, сложно ответить. Давайте попробую сообразить. Первые два пункта. Еще раз, используем Cellhost от отчуждаемой версии Garden Station. Windows Server 2012 да, поддерживается. Windows 8 и выше да поддерживается. Это я сейчас говорю о том, где можно развернуть Система лицензирования. Вот. Пока что для Linux мы не выпустили в релиз дистрибутив. Он тестируется. Раз вы так настаиваете, я раскрою эту тайну. Чуть позже будет и под Linux. Вот. Что касается активации именно ключей программных и, и работы аппаратных ключей, то все эти операционки поддерживаются. Так, реализован ли просмотр stack trace для приложения, защищенного отпускатором? Ох, я, знаете, этот вопрос я прям вот ä, запомню ä, и поп попрошу, наверное, коллег ä, из ä, разработчиков вот прям поподробнее ä, сформулировать на него ответ. Честно, не, сейчас не смогу ответить. Просто не. Не помню. Много, много чего реализовано за это время было. Так, поддержка Windows SP, Windows 7 нет. Опять же, о чем мы... А. Так, если это к одному из предыдущих комментариев про использование хост версии города Station, то Windows 7 не ограничено, не ограничивался никаким образом хотя и активного тестирования честно признаться под эту операционку мы не проводим именно именно сервера лицензирования ключи опять же ключи и даже windows xp и windows 7 как бы можно ставить активировать работать друзья спасибо большое если будут еще вопросы которые мы не ответили мы пересмотрим, ответим. Если что-то еще хочется узнать, то лучше, конечно, уже писать прям в техподдержку. Я надеюсь, что, что вам будет, было полезно, было интересно и, собственно, вопросы будут. Всем спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго.